Всем привет! И в этом уроке я хотел бы рассказать, как будет проходить данный курс. Мы сейчас находимся на моем канале. Я буду делать небольшие видео уроки по каждому HTML-тегу. После каждого урока я буду давать небольшое домашнее задание. Это домашнее задание будет находиться вот в таком вот виде. То есть, для примера, я сюда а, поместил только презентацию в прошлый урок, чтобы вам показать, как скачивать. А, здесь будет находиться а, заархивированный файл, в котором будет находиться само домашнее задание презентации к этому уроку и а, текст программ, которые мы будем писать на уроке а, давайте посмотрим, как скачивается с этого сайта выбираем обычное скачивание закрываем И вводим капчу. Если здесь капча не появляется, то нажимаете на нее. Она от откроется, загрузится. И вы спокойно наберете код. Жмете вот на эту кнопку. Все отлично, загрузка пошла. Вылазит реклама, закрываете рекламу. Смотрите скачанный файл. Надеюсь, архиватор RAR установлен у всех. Встретимся в следующем уроке, там рассмотрим, какие программы нам нужны для того, чтобы писать HTML-коды.